привет друзья поздравляю вас всех с началом лета и сегодня мне пришла посылочка из банка национального я ее достал уже из упаковки но не распаковывал не смотрел что пока внутри очень тяжелая и хотел бы наверное поделиться с вами впечатлениями и обзором что в этой Посылочки, на самом деле, много всего, много всего. Давайте вместе посмотрим, что же там мне пришло. Итак, какой-то плакат, супер тяжелый конверт. Вот какой-то, то что еще. Пакет, кстати, какой-то похож на банковский. Я не знаю, кто в банках работает. Скажите, что это за пакет? Наверное, денежные. Ух ты, какие-то раздавашки. Что еще в пакете? Да и все, ничего. Он сам по себе, кстати, тяжелый довольно. Наверняка какие-то деньги в нем носились. Кто знает, напишите. Куда-нибудь его надо будет применить. Итак, ну что, начнем. Какая-то папочка. Дело номер. Итак, начнем с конвертов. Какие-то листовочки. Ух ты. посвященная Это листочка посвящена 10... 10 гривнам Национального банка Украины. Античные судоп... судо... Лавство. Ух ты, очень красивый такой буклет. Слушайте, я прям такие буклеты не видел. Вы пересекались где-нибудь, может, в Киеве? У нас в Харькове я таких точно не видел. В Киеве, может быть, где-то они э, стоят на стендах. Вот, красивая. Ого, Будинок с Хэмером. Ой, отлично, у меня такая монета. Не, а 10 грин нет, 10 грин у меня такой нет. Видимо, в каждой монете идет какая-то... Вот, такая вот такой вот буклетик с описанием Пруф, тираж, 5000 угу, Слушайте, очень красиво И прям так качественно О, цикламен Цикламен У меня есть эта монета, правда не в серебре Сейчас посмотрим, как здесь Ага, здесь указано И 2 гривны, и 10 гривен И описание, что это за монета Прикольно, тиражи у меня есть эта монета, очень нравится мне по печатью, вот такие монетки, довольно прикольное качество, и самая первая, я помню, которая там. и вышиванка, помните, какая яркая, красивая, и дрофа, вот так, о, Анна Ярославна, кстати, у меня вот недавно эта монетка пришла от подписчика, вот я же покажу, вот у меня такая, недалеко я успел убрать, вот, а, недавно пришла, очень благодарен, ребят, спасибо, кто высылает мне монетки Я еще не полная у меня коллекция Вот эта монетка, кстати, ко мне пришла а, Я еще, видите, заметил, что с двух сторон похожий-похожий а, дизайн Вот, можно посмотреть, почитать про нее Он не открывается, да, он такой вот Вот, к киевской княгине она посвящена, эта монета Тут у нас про 2 гривны Тираж, кстати, 20 тысяч Очень хорошая монета, если у вас такая есть Обязательно отложите, если нету Купите пора сейчас вот ее, потому что Все монеты такого маленького Тиража будут расти В перспективе, конечно Но становится все больше и больше Так, давайте дальше смотреть угу. О, значит, галшка тоже у меня есть монета, жалко сейчас нет возможности показать, она у меня в другом альбоме это те, которые вот недавно ко мне монеты пришли а, вот они тут лежат а эта монета уже в другом альбоме сейчас нет возможности показать угу. Свято-Успенский монастырь 10 гривен Ух, смотрите, прям такие с разворотками. Видимо, на 2 гривны они делают обычный такую обычную листовку. Ребят, кто с Киева, напишите, где у вас такие можно достать? В банках наверняка стоят где-то. Может, можно просто брать. Вот, смотрите, какая красота. Вот так вот, прям такой очень стильный. Ого, ага, и архистратик Михаил, Тут золотая, серебряная. Ой, вообще, хочу такую монетку положить в коллекцию. Нет, у меня не золотой пока не серебряный, Но я думаю, это э, как инвестиции. У меня будет отдельное видео, насколько стоит вкладывать деньги в, в серебряные монеты Украины, в серебряные монеты мира. И на что обращать внимание, я, ребята, обязательно выложу. Оно уже на монтаже. Очень крутое получится видео. Так, ну что, по этому прошли мы. Так, это мои монеты можно убрать сейчас. Они пока не нужны. Что еще? Так, давайте вот это дело откроем, что тут? Ух ты! Тут прям папка, ну это обычная папка, а это 200 лет дня рождения Шевченко, какой-то буклет, о какой прикольный. Это к вам конечно не листовка, гораздо больше. Вот, все его портреты, на 100 гривнах он был у нас не молодой сначала, а такой уже в возрасте, и потом омолодили сделали вот такой вот портрет, соответственно один из самых известных его если не ошибаюсь может быть автопортрет кто знает напишите пожалуйста Ох, смотрите какая красивая Тут все все все то же самое описано про монету что на аверсе на реверсе на английском языке также они написали до да? 5 гривен тираж 35 тысяч ну большой тираж 30 тысяч, тридцать тысяч на английском языке. Ну, вот такая монетка, не помню. Нет, такой у меня еще нет. Такой ничего нет в коллекции. Что еще мне положили? Ух ты! Пару гривен. Ну, отлично. Конечно, у меня в наборе они есть. А, сохран. но ну, видимо, завалялась где-то в НБУ. Не очень прям супер пресс. Конечно, может, просто кто-то на сдаче дал. А, у нас Ющенко, подпись Ющенко. А, там у меня несколько вариантов подписей. Вот здесь вот, гляньте, какая-то такая вот и вот такая вот гривна кстати на новых гривнах у нас вот такой вот портрет Владимира Великого Вот можно посмотреть, это тот же самый Владимир, просто в разных дизайнах, разных художников как я понял сделано и что-то еще, что-то интересное пакетики О, это супер, это я люблю у меня конечно не все области еще есть ну вот две области приехала. Какие тут области? Это Крым, Автономная Республика Крым. И да, Автономная Республика Крым. Две монетки. Приятно. Вот такие монеты, конечно, в области приятно получать. Осталось у нас два плаката. большой и что-то супер тяжелое. Вот, давайте плакат посмотрим. Куда же плакат? Можно где Может где-то повесить? Где где где наверное, не влезет полностью в кадр. О, что за это плакат? Ух ты, здесь у нас... Ага, банкнота 500 гривен нового образца, относительно нового, 15 -го года. Но я их прям так в, в обиходе еще не вижу часто. И рассказывать, как, собственно, ее необходимо отличать от подделок. Хотя огромное количество на ней защитных разных, скажем так, приспособлений. Да, прикольно в плакате. Конечно, он немножко такой, пока доехал, немножко по... Продавился. Так, и самое тяжелое блин, я не знаю, сколько весит бумажный, целлофан не пойду, как ну, давайте по чуть-чуть разбирать. Так. Это, это подпись. 20. Что это такое? 25 копеек. 25 копеек, 50 штук. Ага, они, кстати, у нас перестают печататься. Тут видимо на 25 гривен Какой год? 2014 год Смотрите, ребят, 2014 Прикольно, все будут они Внутри, особенно в отличнейшем Состоянии а, Сейчас, тем более, их уже не печатают А, это 50 копеек, простите я Перепутал, тут 25 гривен написано 50 копеек, нет, 50 копеек Печатаются у нас, продолжаются А вот, вот это 25 копеек На 12 гривен 50 копеек, 50 штук а, 2000, какой, тоже 14 -й. 2000, не видно, 15, 2015, не знаю, видно, не видно, но очень блестят, очень красивые, конечно. В таком сохранил? Конечно, это не из набора, в наборах они повышенные, повышенного качества чеканки, здесь обычные. Так, что тут у нас еще? Две копейки, друзья, 2012 год, супер раритет. Эти у нас две копейки перестали чеканиться, как и 25 копеек, до которые вот они я беру эти 50 вот такие вот отлично вообще супер отложительно целая гривна такая тяжеленькая Это гривна что там еще еще есть так это у нас это 50 копеек номиналом 1 копейка 2012 год 2012 год смотрите как они выглядят какой-то номер ну наверное под номером можно отследить что за партия кем она была распасована где Конечно, все в Киеве. еще 50 копеек тоже 2014 года. Одинаковые. Угу. Конечно, блестящие, Супер вообще, очень качественный. Не знаю, может, что-нибудь придумаю с этим роллами, которые дублируются. Так, монета 1 копейка 50 штук 2012. -го. Ага, супер. Тоже 1 копейка. Ух, такие ролики приятно положить. Ну, конечно, они по номиналу все идут в банках. Вот. Но сейчас, конечно начнут и уже их выкупать, скорее всего, потому что их не, не чеканят, а новые не планируются выпускать. 25 копеек, гляньте, как-то они прям вообще так затерлись, пока доехали, блестят, но все равно какие-то затерты. 25 копеек, какой-то год, непонятно. Ну, наверное, такой же, наверное, 2014-2015. Кстати, видите, тут у нас аверс-реверс, а тут у нас... Реверс только, гляньте, видишь, 25-25, непонятно какой год. Так, что еще? Еще вот два ролла осталось. Это у нас две копеечки 2012. -го. А у нас были какого года? Да, 2012 -го были. Угу. И все, последний ролл, больше ничего нет. Ах, это ролл у нас е-мое, вот эта гривна пострадала, гляньте. Прям какая-то котка, как будто бы, не знаю, что-то с ней сделали. 50 штук, это 50 гривен 2014 год Какой-то вот, конечно, не сильно раритет на эти все гривны Конечно, было бы приятно Если бы это была или евро, или 60 лет Великой отечественная Ну, конечно Тоже В таком сохране приятно получать Друзья, вот, такой, вот такую посылочку Я получил, о столько роллов У меня появилось, конечно У меня никогда еще не было столько, но Думаю, как раз пополню коллекцию. А, спасибо всем, кто посмотрел. Вот, я желаю всем хорошего начала лета, чтобы оно было для нас, для нас теплое, но не сильно, как говорится. Вот. Кто в отпуск собирается, хорошего всем отдыха. Подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вам понравилось. Напишите комментарий, что вам больше всего понравилось из этого, из этого, из этого, из этого письма, скажем так, из этого письма от НБУ. Пока всем!